Дед бабке говорит, ой, бабка, что то мне, початок, уже какой день покою не дает. Давай-ка мы с тобой молодость вспомним. Бабка, ой, а как? Дед, ну как, как, как бык с коровой? Ты в одном углу, я во втором углу. Я как разгонюсь, да по самой помидоры, прям сзади, ух. Бабка, ой, да хорошо-то как. Слушай, дед, а свет-то гасить будем. Дед, конечно, гаси, экономить надо. Стали, заняли позы. Бабка стоит и кричит Му! -у -у Грохот, топот, виск, писк, вопли. Бабка снова, му! -у -у дед встает весь никакущий. Говорит, что му Под поле закрывать нужно?